С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй и цимэнь-дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом небольшом видео я расскажу о манифестациях цимэнь. Очень много вопросов задают те, кто практикует это искусство, практикует прогулки и активизации и не понимает, как, в общем-то, получить эти манифестации. Манифестации можно получить, а можно их создавать – что же такое манифестация? Манифестация – это отклик Вселенной на наши пожелания и на наши действия. Если вы практикуете прогулки, то, может быть, приобретаете в большом пакете активизации на нашем сайте или на каких-то других ресурсах, или умеете их рассчитывать самостоятельно. Вы, наверное, видите, что есть графа, где написано «Манифестации» либо «Признаки активизации». То есть, там, например, написано, что нужно увидеть сломанные кусты, подрезанные деревья или змею, кусающую свинью. То есть, вот такие странные события, которые мы в повседневной жизни, ну, маловероятно где встречаем, да? Если мы, например, живем в городе, то где же мы можем увидеть змею, да еще и кусающую свинью? Нужно иметь в виду, что эти признаки активизации, да, то есть вот эти события, которые описаны, их не нужно искать вот буквально, да? Их не нужно трактовать буквально, потому что, например, змеей может оказаться какой-нибудь шланг, да, который что-нибудь, может быть, убирает пыль, или пылесос, да? Вот пылесос может быть такой а, свиньей. То есть эти признаки не нужно понимать буквально. То есть, например, этой змеей, кусающей свинью, может оказаться какой-нибудь шланг, который собирает пыль, да, вот, или какая-нибудь осинизаторская машина, которая отсасывает воду из канализационного колодца. То есть всевозможные, всевозможные варианты. Можно это увидеть на плакате, можно это услышать разговор об этом, да, то есть это все будет, будет, это все будет признак активизации. При этом вам не нужно специально искать это глазами, да, то есть когда вы идете в прогулку, потому что активизацию лучше увидеть во время прогулки, потому что манифестацию лучше увидеть во время прогулки, если это такая динамическая у нас активизация, не нужно это специально выискивать. Манифестация – это что-то такое, то, что бросилось вам в глаза, но неожиданно. Вы идете, и вдруг, откуда не возьмись, появилась большая собака. Вы ее там не ожидали увидеть. То есть это тоже будет признаком активизации. Вселенная нам дает знак, что наши пожелания услышаны, что мы в потоке. И мы понимаем, что мы находимся в потоке вот этой благоприятной энергии, которую мы, собственно, и хотим получить. Манифестации можно создавать и самим. Конечно, это высший пилотаж. И это, конечно, это высший пилотаж применения искусства цемендунзя. И этим пользуются только продвинутые пользователи, скажем так. Тем не менее, это возможно. И самый простой признак активизации, когда вы идете в какую-то благоприятную структуру и, например, активизируете мистика. Что такое мистики, мы поговорим уже на нашем курсе по прогулкам и активизациям, на который я вас приглашаю. Ссылочка будет под этим видео, либо вверху, с правой стороны. Так вот, если вы активизируете мистика, этот мистик имеет определенные характеристики например этот мистик бин или дин и это огненный мистик относится к стихии огня поэтому вы можете увидеть просто много людей в красной одежде или например мистик и относится к стихии дерева, и вы можете увидеть много людей в зеленой одежде, или будут попадаться зеленые машины, что, в общем-то, странно, да, то есть большое количество в одном месте зеленых машин. Вот так работают манифестации, вот так работает это волшебное искусство цемень-думзя, и я приглашаю вас познакомиться, подружиться и использовать это искусство для улучшения вашей жизни». Это очень интересно наблюдать, как работают энергии. Поэтому переходите по ссылке под этим видео. Вы можете принять участие в бесплатных мастер-классах по прогулкам и активизации цемень дунзя, где я больше расскажу об использовании этого искусства для улучшения вашей жизни. Вы можете задавать вопросы под этим видео. На все вопросы мы, конечно, ответим. Я рассказала о манифестациях цемен дунзя. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал YouTube и увидимся в следующих видео.